запись. А как же? У нас же не все могут, поэтому мы даем возможность посмотреть всем в любое время удобное. Да, это очень важно, между прочим. Здравствуйте, дорогие подруги. Мы да. сегодня с Татьяной собрали вас для того, чтобы мы не только посмотрели друг на друга, но и обсудили, что же произошло с нами в личном плане как и в общественном, и в творческом, или кто захочет в каком, за вот эти вот три с половиной месяца, когда мы живем действительно в каких-то таких особых условиях. И мне очень радостно, что сегодня у нас наш вебинар начался с очень хорошей новостью, самой такой, наверное, основной, в всяком случае, для нас, как для женской и еврейской организации, что у нашей организации есть не только мы, Здесь не только дети проекта кэша, но у нас пополняется коллекция внуков проекта Кэша. Вот скоро у нас будет тут еще один замечательный внук или внучка, но мы об этом уже знаем. А когда а это уже случится? У кого? У кого? А, у кого? А ну вот мы надеемся, что у кого сейчас нам скажет. Уже, уже обнимет от всему миру. У меня, у меня будет... Это у нас Ирочка, это дочь Нины Клоцман. Uh -huh. да, а, да, это, это очень значит, важный для нас человек, человек. Mm -hmm. как и ее мама, о которой мы помним, и которую... really? и Ирочка, которая выросла у нас у всех на глазах. Yeah. Yeah. Да, одна и... из дочек матерей, которые были... Ира, когда ты тебя привлекли первый раз? Я тебя помню как чудо oh. с косичками. Когда oh. ты появилась... Oh. Это давно было. Я, помню, я понимаю, что я там, Ира приехала в Ровно на семинар мамы-дочки с мамой. И да. тогда я была тоже с дочкой. И да. эти две, два этих чуда делали <с семинар, <с <с скажем так. А, делали... а потом мы еще летели в Волгоград, когда был О, семинар мамы-дочки. Да, да, вот Ира тогда еще тоже была в обойме дочек. А я запомнила надолго. Да, поэтому, Мазалтов топ, девочка, пусть все будет хорошо. Да, а, мы, а мы сейчас поговорим о том, что же мы лично, и что мы, организация, и что мы, как люди с активной жизненной позицией, за это время приобрели. Танечка, пожалуйста. Да, я для начала хочу э, очень коротко вам рассказать про... Э, Проект, который вот сейчас реализуется, и, собственно, вот этот наш семинар и серия вебинаров, которые проходили до того, они проходят в рамках этого проекта. Он называется «Женская сторона карантина», реализовывается при поддержке Украинского женского фонда и при финансировании канадского уровня И основным нашим таким партнером этого проекта является громадский радио. Очень многие его помнят еще с прошлого нашего проекта «Правда о женском здоровье», где проходят ряд интереснейших радиопередач. Я рекомендую их послушать. Там просто уникальные истории женских позитивных таких изменений, которые прошли во время карантина. И, собственно говоря, наш вебинар тоже с такой же темой, с таким же акцентом. Мы сегодня будем с вами делиться о тех изменениях хороших, положительных, которые произошли с нами. И я передаю слово Марине. Спасибо большое. Я пытаюсь сейчас включить демонстрацию экрана. У меня получилось? Есть. Да, мы видим. Да. Есть. Вот вы видите здесь название нашего сегодняшнего вебинара. Когда мы готовились, мы подумали: вот мы говорим о женской стороне карантина, мы говорим о смене привычек. Но самое важное, когда мы такой разговор, а дальше еще и действия начинаем с самих себя. И поэтому я предварительно поговорила с многими из вас, кто готов сегодня поделиться вот сменой таких привычек. Но вначале мне хотелось бы сказать о том, что ведь сейчас такое интересное, сложное, в чем-то страшное, в чем-то время возможностей для очень многих людей. И естественно, что социологи занимаются сейчас таким исследованием, анализом, что же происходит, кроме медицинской составляющей, кроме того, что мы каждый день практически узнаем что-то новое об этом вирусе, об этой болезни COVID-19. Но все, что сопутствует вот этим социальным, экономическим, социально-политическим изменениям, которые происходят в этот период, так или иначе отражается на жизни людей. И э, одна туристическая компания, понятно почему туристическая, потому что как раз вот туристический бизнес, наверное, потерпел ну, наибольшее фиаско вот за последнее время в связи с закрытием границ, с отменой работы гостиницы, отелей, всяких туристических пакетов и так далее. Они решили провести исследование, они взяли... Такую из двух тысяч человек, достаточно большая репрезентативная группа, узнать, каким же образом изменились привычки. Их цель была, конечно, узнать больше с точки зрения своей будущей развития своей отрасли, но отвечали люди достаточно откровенные, они систематизировали вот те изменения, те изменения привычек, которые с ними произошли. А вот, знаете, этот слайд, когда я делала, я хотела показать, что вот это время, оно действительно для нас может быть разным. Оно может быть временем, которое будет способствовать выгоранию, оно может быть временем, которое будет способствовать преодолению, но самое важное, чтобы мы в это время сохранили свою гармонию. И, конечно, вот наше поведение, те привычки, которые мы сохранились в прошлой жизни, или э, они изменились в нашей жизни, И хорошо, что ввели вот к этой гармонии, к этому балансу между физическим и душевным состоянием, э, спокойным, здоровым и комфортным. Так вот, э, я вам сейчас расскажу о тех результатах, которые они получили неожиданно для себя вот в этом исследовании. Вот как вы видите, э, 18% респондентов э, э, сказали, что для них самая важная привычка – это изоляция в общественных местах, то есть стараться держаться дальше от других людей в общественных местах. 14% людей сказали, что для них самое важное это не попасть на штраф. То есть они э, вот это делают, выполняют какие-то свои карантинные меры, не столько для того, чтобы сохранить свое здоровье, их основным мотивационным таким вот рычагом является э, возможность избежать наказания, избежать штрафа, которые в принципе достаточно большие. И 13% респондентов ответили, что они избегают осмотра новостей, связанных с информацией о COVID-19, и меньше смотрят передач, связанных с этой темой, переключают каналы. И ровно столько же, тоже 13%, сказали, что они увеличили свою потребность в информации об этом заболевании, они просматривают в соцсетях в первую очередь информацию, связанную с какими-то инновациями, смотрят передачи, в соцсетях обмениваются мнением. Видите, вот здесь вот паритет. Кто-то избегает информации, кто-то, наоборот, ее выискивает. Привычка часто мыть руки стала новой для 12% населения. Вот этого репрезентативной группы, которую опрашивали. Ну, с одной стороны, это говорит о том, что люди и до этого пользовались Этим навыками цивилизации, во всяком случае, я уверена, что все наши знакомые и друзья это делали до сих пор, но вопрос, то, насколько часто это стало происходить, вот как бы в акцент, во главу угла по изменениям и привычек поставили только 12% населения. А открывать двери при помощи локтя, пользоваться какими-то подручными средствами при нажатии кнопок лифта, при э, использовании каких-то других кнопок рычагов и так далее, вот 11% отметили это как новую привычку. Не делать это ладонями, а делать это другими частями рук или делать это через салфетку, через какие-то другие приспособления. 10% сказали, что у них появилась новая привычка избегать выхода на улице без особой необходимости. То есть они стараются ограничить свое пребывание на улице. Но я должна сказать, что делался этот опрос в июне, когда уже, в принципе, погода была достаточно хорошая, и тем не менее вот 10% говорят о том, что они контролируют свои походы на улице. 6% из респондентов ответили, что они дезинфицируют поверхности и предметы у тебя дома и на работе. То есть это вот стало у них такой привычкой. 6% заявили, что у них появилось новое хобби – сажать цветы. Причем как дома у себя разводить цветочные галереи на подоконниках, так и где-то на даче, на загородных участках. Больше есть сладкого. Вот почему-то считалось, что... Это как бы основная проблема. Я помню, что вот в марте-апреле об этом много говорили, что основной маршрут путешествия – это холодильник, холодильник – это столица нашего государства, квартиры и так далее. Ну вот, но вот такое вот переедание и как его эквивалент больше есть сладкого, в этом признались только 4% респондентов. И столько же сказали о том, что у них появилась новая привычка активных занятий спортом а 2% сказали, что они очень тоскуют по путешествиям. Собственно, вот это вот, наверное, то, чего и ждала вот эта туристическая компания, которая организовывала этот э, опрос. Только 2% говорили о ностальгии по путешествиям и просмотру старых фотографий из путешествий, вот, которые связаны именно вот с такими воспоминаниями. Ну, и я сразу хочу перейти к э, тем привычкам, которые лично вот у меня сформировались за эти три с половиной я совершенно перестала пользоваться общественным транспортом. Вы видите здесь на этом слайде схему Одессы. Я до этого знала, ну, центр, естественно, понятно, что я его ходила пешком, вот, но в основном я знала маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев. Сейчас я осваиваю вот такую карту и наметила вот такие вот маршруты, проходы борьбы, к к каким-то значимым местам только пешком. И у меня появилась еще одна, на мой взгляд, неплохая привычка – это заказывать продукты по интернету с доставкой. Хочу сказать, что это экономит не только э, время, потому что, действительно, когда готовишься вот к таким заказам, то заранее продумываешь, э, во всяком случае, на несколько дней, на неделю э, свои потребности, и, соответственно, это позволяет экономить деньги то, что поставка стоит там какую-то минимальную сумму, но, тем не менее, вот эти ежедневные походы в магазин, когда ты покупаешь хлеб, но ну, не идти же с одним хлебом, надо же купить еще что-то, одно, другое, третье. Вот когда это заказывается по интернету, в этом есть и временная польза и, соответственно, польза для бюджета. То есть происходит вот такая вот экономия. Это вот мои такие личные э, изменения, в привычках, которых я хотела сказать. Но есть еще и э, профессиональные привычки. Ну, наши организации в этом отношении, наверное, в какой-то мере повезло, потому что мы достаточно много времени работали онлайн и раньше, правда, у нас были семинары, визиты, возможность все-таки встретиться и привести какую-то какую вот личную учебу. Сейчас это все переместилось в интернет, и вот здесь на верхнем, верхней фотографии вы видите один из первых наших вебинаров, когда мы приглашали Алекса Итина, и тогда мы еще не знали, как вообще долго продлится вот эта вот такая интенсивная работа онлайн, сейчас мы можем сказать, что она продолжается, и, наверное, во всяком случае, пока еще не все общины собираются, и мы не знаем, будет ли это летом, начнется летом в сентябре, и немножечко это еще будет в онлайне какое-то время. Но вот проект, конечно, продолжает вести в основном свою деятельность онлайн. Ну и кто знает, я занимаюсь в такой театральной студии в Одесском еврейском театре, и мы... Сначала очень переживали, что вот не можем сыграть э, спектакль, который у нас был намечен на июнь, а потом перевели свои репетиции в онлайн-режим. Так что и творчеством тоже можно заниматься онлайн на такой вот зумовской э, платформе. И вот закончить свою такую презентацию изменения привычек я хотела бы словами из перкей Авода, это получение отцов. Не обязан изменить мир, но ты обязан сделать для этого все, что в твоих силах. Поэтому э, не от нас зависят те обстоятельства, которые формируют вот, мир вокруг нас, но отношение к этому миру и эти изменения зависят действительно от нас. И в этом иудаизм дает нам вот такой вот прямой путь. Спасибо большое. И я бы хотела, чтобы мы сейчас вот перевели наш разговор в такую плоскость рассказов о том, что же происходит с каждой из вас вот, в ваших городах, в ваших общинах с вами лично. И я передаю слово нашему замечательному Хмельницкому, который сегодня в таком у нас представлен широком формате. И я хочу, чтобы Галочка, Гала Менчук, рассказала нам о своих привычках, которые поменялись, и о том проекте, который они реализуют. Галочка, тебе слово. Спасибо большое. Еще раз всем добрый вечер. Слышно меня, да? Да, отлично. Окей. А... Ну, во-первых, э, э, такая, в общем-то, личная да, привычка. Э, я всегда немало ходила пешком, но случилось так, что в период коронавируса я стала ходить пешком еще больше. И я на самом деле это люблю, э, поэтому, э, поэтому я и с удовольствием это делаю. Да, еще больше хожу пешком. Что касается... Э, э, ну, скажем, профессиональной, да, сферы деятельности, то и, в общем-то, началом работы нашего онлайн-проекта, о котором ты, Марина, говоришь, такой точкой отчета стала наша отмененная поездка на лидерский семинар 13 марта в Одессу. И как-то оно вроде бы пришло само собой, потом некие карантинные меры на работе, да, там, некоторое время, некоторое время дистанционной работы, и э, дело в том, что наша э, женская группа, не только хминейского, а всего нашего региона, э, мы создали э, такую группу, которая так и называется проект Кэшер, и мы решили, что доступнее всего это будет делать в Вайбере, потому что Вайбер, в общем-то, один из... Э, таких самых распространенных, да, которым пользуется большинство людей, в данном случае большинство женщин, и мы создали такую группу проект «Кэшер». Поначалу мы э, туда бросали новости о распространении COVID-19, о том, какие меры нужно принимать, еще там какие-то вещи но я такой человек, который в принципе никогда не смотрела новости и телевизор, и эта привычка э, во время карантина у меня не поменялась, я его на самом деле не смотрю и не слежу за этим, я не знаю, плохо, плохо это или хорошо, но у меня это да. Эм, и я подумала, что не хватает хороших новостей, вот чего-то, ну, я не знаю, светлого, позитивного, какого-то классного, смешного в конечном итоге. Эм, и эм, пришла идея начать такой проект. Мы его назвали «Весеннее обновление». Очень, скажем так, знаково, потому что, в общем-то, весна все распускается, все растет, все тянется к солнышку. Весна очень очень близка, скажем, к женской энергии, да, потому что это тоже рост, это тоже свет. И начиная с дня весеннего равноденствия, 21 марта каждую неделю на протяжении 14 недель вплоть до дня летнего солнцестояния я в этой группе кэшер публиковала некую фразу и которую мы назвали фразой недели и предлагала предложила нашим женщинам не оставаться Значит, ну, в стороне только, чтобы это не был только мой какой-то монолог, какая-то моя лекция, а чтобы это было общение, да, оно другое, да, это общение онлайн. Но, с другой стороны, это было очень здорово, потому что мы могли собраться не только нашей женской группой города Хмельского, как мы часто собирались, на шабаты, на праздники, э еще на какие-то там просто посиделки, а мы объединили вокруг всегда... Женщин не только из Милинского, а из Каменца-Подольского, из Тернополя, из Шепетовки, из Славуты, то есть из малых общин да, вот, э, нашего региона. И э, на самом деле очень здорово получилось. Э, после, значит, после того, что я публиковала фразу недели, э, девочки делились своими какими-то мыслями. Это были фотографии, это были притчи, это были какие-то э, открытки, размышления на тему, и на самом деле эта активность была очень приятна. Что касается фраз, ну, например, э, там, фразы были, например, там, такого порядка, как э, э, мудрые правят своими звездами, а звезды правят гудцами, ну, как-то так, или «Информация плюс смысл равно знания И вокруг этого, в общем-то, у нас была неделя, которая этом посвящалась иногда, фраза недели не помещалась в каких-то несколько предложений, и ну, я публиковала притчи, я благодарна нашим девочкам-активисткам, которые меня поддерживали, Ира Герасименюк подбрасывала какие-то притчи, видео, и вот таким образом мы дошли до дня э, летнего состояния. Конечно же, знаково, что в этот период э, весной э, проходил э, праздник ПЭСов, да, как бы праздник тоже обновления, э, освобождения, весеннего, вот на самом деле обновления. Мы записали Седер онлайн, поскольку собраться, естественно, не было такой возможности. Записали Седер онлайн, э, выложили это в интернете, и все наши женщины, безусловно, тоже могли этот центр посмотреть, вспомнить порядок действий во время его значит, проведения, и это тоже было здорово. Ну, и третьим таким этапом нашего проекта у нас, уже непосредственно у нас в Хэссиде, в общем-то, на территории, где встречаемся, мы, да, на базе встречаются наши женщины, наши волонтеры расписали у нас там такая экозона и э, они разрисовали такими райскими цветами э, эту экозону и получилось на самом деле вот такое э, ярко-зеленое разноцветное цветение и ну, реально чем не весеннее обновления э, проект мы завершили как я уже сказала 22 июня но э, у меня позрел еще один онлайн-проект, потому что, э, насколько мы понимаем, карантин пока не заканчивается. Ну, это уже, как говорили, совсем другая история. Далочка, впереди осенние праздники, так что. Да. Это они лучше, давайте уже, чтобы были они офлайн. Офлайн, да, это правда. Ну, на самом деле, не хватает этого общения, Это да. И еще два слова, собственно, это мой такой опыт как, ну, организатора проекта, и я благодарна проекту Кэшер ну, за внимание к этому проекту, потому что, в общем-то, это заставило меня работать, отвечать на какие-то вопросы, а не просто там, да, там кидать какие-то фразы или... вот. А еще один опыт у меня появился за период этого карантина, как у... Ну, в общем-то, участницы одного из онлайн-проектов, это уже международный онлайн-проект, мой старый добрый друг из Израиля организовал такой проект «Наши коронные песни», где мы каждый вторник в часов вечера мы пойдем в основном бардовскую песню на разные темы. Он разбил эти встречи наши на темы, и вот начиная с 9 июня по 4, по 4 августа, да, он тоже ограничен во времени, мы поем, мы поем, там была у нас тема о любви, тема о маме, тема о времена года, и, скажем, я ну, на самом деле очень люблю петь. и в проекте принимают участие непрофессионалы, то есть это исключительно любительское исполнение, и это тоже придает какого-то такого, ну, я не знаю, драйва, что ли, потому что ты понимаешь, что тебе надо подготовиться, ты, с другой стороны ты понимаешь, что ты делаешь то, что ты любишь, опять же, ну, и совершенствуешься, в вокальном искусстве, можно сказать, и опять же появилась новая привычка, раньше мы этого не делали, ну, вот. Спасибо большое, Галочка. Спасибо. Я хочу сказать, что я тоже включена вот в эту группу, хотя я нахожусь не в Кмельницком, в Одессе, и с удовольствием читала эту фразу недели, и следила вот за обменом таким мнениями, впечатлениями, так что вот Получается, что километры были не помехой для того, чтобы тоже быть включенной в вашу да, деятельность. Спасибо да. большое, Галочка, за а твои измененные нет. личные и общественные привычки. И хобби, творчество тоже в этом присутствовало. Спасибо большое. Сейчас а -а -а. я попрошу... Риму Шамисову а, поделиться своими а, вот, инновациями за это время. А, Рима у нас врач-педиатр, поэтому вот ее сфера деятельности тоже вот, приобрела какие-то новые аспекты в этот период. Пожалуйста, Римочка. Ну, не, в некоторой степени да. Э, да, я хочу сказать, что я в недалеком прошлом, в недавнем прошлом работала врачом-педиатром много лет, сейчас на пенсии, но так как мне говорят, что Бывших врачей не бывает, поэтому мне приходится ко мне нередко обращаются многие люди за советом, за консультацией, и, и, и не только с детьми, потому что в связи с карантином, в связи с реформой медицины, Стало труднее, уже доступ к, к многим вещам, которые раньше были более доступны, стал, стал более трудным. Вот. Обращаются ко мне не только мамы с детьми, но и люди разных возрастов, и знакомые, и подруги. И мы помним, как это все начиналось, когда начинался карантин, как людей охватила паника, страх, э, люди растерялись. И поэтому э, приходилось даже оказывать им... Потому что, ну, например, для меня ну, карантин это такое... Э, мне даже вот в, первые, в первое время карантина я даже старалась находить что-то такое позитивное, что-то хорошее даже в этом. Я говорила, что даже где-то мне это нравится, несмотря ни на что. Ну, что для меня? Во-первых, мы никогда не чувствовали себя одинокими, никогда у нас, мы знали, что, что Хессед, что Проект Кэшер, что э, религиозная вообще помнит о нас и что, э, что мы никогда не останемся без внимания и без помощи. Э, Во-вторых, ну вот что я почувствовала? Я почувствовала, что как-то стало тише, что появилась возможность... Ну, даже повод появился немножко остановиться, оглядеться вокруг, потому что, несмотря на то, что я не работаю, а все равно куда-то бежишь, наверное, по инерции куда-то бежишь. И тут появился повод задуматься, больше подумать о духовном даже. Вот. Что, я, что я для себя, для себя я сейчас уже освоила какие-то новые практики в плане такого, какие-то ну, для здоровья это элементы йоги цыгун и, и тому подобное. Потом, что еще? А, эх, э, ну, то, что я всегда любила природу, там, животных и так далее, да. Но, но в последнее время, вот я же скажу такой пример, у нас в Министском есть дендропарк. Ну, несколько парков, но я очень люблю дендропарк. Он находится недалеко от моего дома, и я там люблю бывать, и там такая необычная энергетика, что ну, она дает очень много позитива, и вот я говорю, за 38 лет, которые я живу в Мельницком, я бывала сотни раз в этом парке, но в последнее время, в том числе во время карантина, я э, увидела много такого, что я раньше не замечала. Э, Какие-то какие деревья, которых я раньше не видела, такие необычные, уникальные, э, по-другому с пение, пти, э, пение птиц. воспринимаешь. И, и, и кормили там бездомных животных и так далее. Вот. И есть такие вещи, от которых, оказывается, можно... Раньше считала, что ты не можешь без этого жить, оказывается, а, можешь обойтись без этого. Вот. Ну, вообще это в первое время еще было так, а теперь, конечно, за три с половиной месяца это уже немножко надоело. Хочется живого общения, хочется каких-то встреч, хочется поездок, ну и что еще. Говорят, что после карантина, после пандемии мир уже не будет, как прежде, станет другим. Но очень бы хотелось, чтобы мир изменился к лучшему большая римочка, но ну, вообще, yes. конечно, каждый день меняется э, жизнь и меняется все мы вместе с ней, поэтому понятно, что прежними не будем, но я думаю, что многие прелести прошлой жизни все-таки вернутся, но прибавятся и те наши привычки. Да. Еще а одно, что я начала выискивать для себя какие-то кулинарные рецепты. Я, в принципе, люблю готовить, но начала выискивать какие-то э, кулинарные новые рецепты, экспериментировать и предлагать угощать знакомых. Понятно, спасибо. То есть, вот видите, мы тоже услышали от Римы о личных каких-то изменениях, привычках и о профессиональном таком навыке реализации онлайн-консультации, потому что действительно многие, особенно с детьми, боялись в первое время ходить в поликлиники и вот получали такие онлайн-консультации. Спасибо большое вам, спасибо. А я передаю слово Наташе Герасименко, которая продолжит эстафету Хмельницкого и тоже расскажет нам о своих изменениях. Всем добрый вечер, я всех вас люблю. Я э, давняя кэшеровка, если можно так сказать, как говорит наша Ира Герасименюк, что кэшер — это ее жизнь. Я вам скажу, и моя тоже. Наверное, всех в кто находится в кэшере это, – это наша жизнь, это наша любовь, понимаете, наверное, пожизненная. Что касается карантина, э, у меня больше личных таких изменений. Да, на работе есть… Э, знаете, я уже в таком возрасте… Э, я не очень дружу с техникой, и я думаю, что особо дружить не буду. Но тем не менее, смотрите, я уже вошла в Zoom, я уже общаюсь как бы в онлайн. То есть прогресс есть. И знаете, что я заметила? Мне карантин этот принес пользу. Вот казалось бы, может быть, грех так говорить, да, это проблема, это беда. Вот. ну Руки моем, там дверные ручки протираем, это есть. Я всю жизнь считала себя сильным человеком. Но так получилось по жизни, что я вынуждена была быть сильным человеком. И вдруг карантин, я поняла, что можно расслабиться, что не стыдно совершенно показать какие-то свои слабости. Не стыдно признаться, что ты чего-то боишься, что тебя что-то волнует, что ты чего-то не умеешь. Вы знаете, вот когда женщина сильная, это ее разрушает. И это правда. И вот карантин показал, научил, наверное, меня, что иногда надо э, почувствовать себя слабой и попустить немножечко себя. Понимаете? Это дает толчок. Может быть, к какому-то спокойствию, к какому-то творчеству. У меня в доме живет две семьи. Значит, мы с мужем семья дочери. И мы по жизни что привыкли? Доброе утро, спасибо, было очень вкусно, приятного аппетита, спокойной ночи. Но иногда как дела? Иногда. И теперь вдруг оказалось, что за эти месяцы у нас появилось ощущение семьи. Ощущение какого-то внутреннего духовного такого единства. Ребята, это здорово. Вы понимаете, мы ощутили себя в семье. Мы притормозили, мы перестали бежать. Мы поняли, что мы семья, что в доме кто-то есть. Ну и потянуло на творчество. У нас в Хезаде детские программы рисовали там, ну, Тубешват, еще на, на какие-то праздники, я тоже это было онлайн, но ну, рисовали у себя дети дома. Картины, я не знаю, как они называются, по клеточкам, что ли, по циферкам есть такие картины. Элумерация, я заинтересовала. Да? Я в жизни, кроме табуретки, ничего не могла нарисовать. И так кривая. Слушайте, я похвастаюсь вам сейчас своей картиной. Да, пожалуйста. Я ее нарисовала. Очень мелкая работа. Успокаивает. Вы знаете, дает какое-то удовлетворение, расслабление, ощущение творчества. Если я смогу, я сижу на кухне на очень коротком шнуре от телефона, но я, я постараюсь сейчас показать, если оно получится. Видеть. И принеси, Наташенька, картину. А -а -а. красиво. Ты... Видно вам или нет? Видно, там действительно О, такая мелкая работа. Да. Можно ближе работа... Очень мелко. Это называется свет на озере». Горы, цветы. Вот, вот такая вот Очень картина. Очень позитивно. Вот. Она... Сейчас, сейчас, сейчас, чтобы шнур не выдернуть, я боюсь. Нет, аккуратненько, да. Ну, я, я приходила домой. И, оказывается, я не должна была готовить ужин, потому что уже и внуки, и, и дочка, и все знали, что у мамы работа. То есть я приходила с работы, меня кормили ужином дома, и я рисовала на балконе. Слушайте, я рисовала, ну, дней 10, наверное, может, две недели я потратила, потому что работа действительно очень мелкая. Ребята, это восторг. Это восторг, иметь э, возможность вот так расслабиться, э, иметь возможность что-то нарисовать своими руками, которые ничего не рисовали, как я говорю, кроме табуретки. Вы знаете, мы, наверное, иногда должны благодарить любую болезнь, любую э, ситуацию за то, что она нас чему-то учит, за то, что она э, позволяет вот этот вкус жизни как-то по-новому почувствовать. И я его почувствовала, и это правда. А то, что там, э, я телевизор стараюсь не смотреть, потому что там одна истерия, не потому что мне неинтересно, но я стараюсь в этой истерии не участвовать. Понимаете, как... И сохранить то хорошее состояние, которое есть внутри. Да, да. И, ну, работа есть работа, да, приходится учиться как-то по-новому, общаться. Вот это слово онлайн, оно для нас новое, особенно для меня. Где-то проблемные, но я скажу, может, кощунственную фразу: я благодарна вот этой ситуации за то, что она как-то научила меня ну, немножечко по-другому, знаете, расслабиться, вот этот вкус, э почувствовать чего-то хорошего, вкус творчества, вкус близкого человека рядышком. Вот. И, спасибо э большое, спасибо, Наташа. Вот, Это действительно очень важно. Вот. и Кешеру спасибо за то, что э, нас собирает, за то, что вы есть, за то, что мы есть. Это любовь на всю жизнь. Спасибо большое, спасибо. спасибо. Действительно, очень взаимная такая и любовь, и то, о чем Наташа сказала, действительно, мы как-то сейчас особенно прочувствовали каждый день, каждого человека. И это вот очень важно, прочувствовать людей, и вот то время которая нам отпущена. Спасибо большое. И я хочу сейчас передать слово Насте Могучей, которая находится сейчас в Луцке. Мы, мы тоже все время вот так вот общаемся это время. И Настя меня за это время приглашала и на фестиваль цветов, и на какие-то еще там замечательные мероприятия. Но, к сожалению, только вот можем пока фотографиями обмениваться. Да. Вот. Настя, расскажи, пожалуйста, что произошло с тобой. Я знаю, что у тебя очень серьезные произошли положительные перемены за это время. Ну, ключевое мое изменение — это то, что я поменяла, ну, скажем так, специализацию. Я за это время обучилась на массажиста. И сейчас делаю первые шаги в этой профессии. Мне нравится, делаю пока на своих родных, но результат заметен, даже вот через несколько занятий. Поэтому, если есть желание, будет возможность, приезжайте, буду рада вам помочь. Я ближе всех, я приеду. Хорошо. Да, Будешь не раньше Да, онлайн пока еще не освоила к сожалению. Но... через килограмму. Вот тот самый случай, понимаешь, когда нельзя пощупать. Да. Настя, мы поздравляем тебя. Я видела вчера твой диплом, который ты решилась выложить в открытый доступ. Поздравляю. Это очень важный шаг. Спасибо. Кроме того, мы... я начала привлекать своего сына, которому три года готовить. Мы с ним уже несколько видео сняли, ему очень нравится. На В Фейсбуке мы выкладывали, он к Песаху готовил. В принципе, кищу Скажи, как называется твое кулинарное, кулинарное вот о, это? Готовим с за а за за за мы планируем вообще выпустить, ну вот мы так с мужем посмотрели, ему нравится, вроде как неплохо, мы планируем ему канал запустить. Переходите на YouTube, да. Да, мы хотим э, запустить канал, мы вот сейчас, ну, ну как бы продумываем меню, и тут просто проблема в том, что он маленький, и он не все может сделать. То есть надо такие рецепты брать, которые действительно, Мастыцы. чтобы он мог делать. То есть если там блендером сбить, он может ножом резать, но пока мы ему вместе с ним режем, но одному не даем. Но он такой гордый, он когда приготовит, он что, хоть вкусно, правда вкусно, правда вкусно. Замечательно. И еще такое изменение. Марина, кстати, вы знаете, я начала писать, ну, я пишу давно, я начала писать в новой технике такие короткие, я их называю малюточки, как белые стихи, не белые стихи. И все-таки склоняясь к тому, что когда их наберется определенное количество, все-таки переступить где-то через себя и все-таки издать книгу своих произведений. Я хочу сказать, что я, до тем, что Настя мне дала кое-что почитать, доверила мне это, это очень похоже на мой взгляд на Такие вот маленькие эссе вот, это, это очень здорово, Настя. Я думаю, что получится, и эта книга будет нам очень важна всем. Спасибо большое. Да, поэтому, когда я издам, то всех приглашу на... Да. Ну, и, и еще я тогда добавлю, еще Настяна дочка, вот, и Настя помогала ей, готовила такое видео к участию в конкурсе Центропа, посвященный памяти о своем месте, о своем городе, о еврейской памяти, вот приняли участие в конкурсе, ну, там были действительно очень профессиональные работы, поэтому э, не получила Маша никакого места, но это тоже, я думаю, был очень такой важный опыт, пробовать себя вот в такой исторической памяти, связанной с еврейской историей местом, и я думаю, вам надо в этом плане продолжать свою деятельность. Спасибо большое, Настя. Спасибо. Спасибо. А я передаю слово Гале Гаврилиной, представительнице Львова, вот, которой тоже наверняка есть чем-то поделиться за это время. Ну, на самом деле, вы знаете, чем больше я узнаю кэшер, тем больше я понимаю, что нас объединяет еще что-то такое, вот использовать любой шаг, любое какое-то вообще нестандартное условие для реализации того, что мы не успели в жизни реализовать, или не только не успели, но было интересно это сделать, но не было времени. И вот сейчас, когда вот все тут э, говорили, э, я, знаете, что вспомнила? Свой первый семинар. Первый семинар э, в к, моей жизни Кешировский в этом э, э, в Чернигове. И у меня было тогда такое чувство, что я вот просто остановилась на бегу. Вот э, такое чувство, как будто я в каком-то таком вот, ну я не знаю, как э, в, э, в каком-то своем окружении, но совершенно без проблем. И э, вот сейчас, находясь, э, и у меня вот это вот чувство вот такого вот, вот этого вот кэшеровского такого семинарского состояния, для меня, наверное, очень было важно на протяжении всех этих 26, да, по-моему, или 25 лет, которые я в кэше. Это в 94-м году было, 26. Да. И вот я говорю, тогда я написала, даже это первый или второй, там, Лариса Воловик э, делала э, эти листки информационные, и я тогда об этом написала что вот все бегут, бегут по жизни, но здесь остановилось время, здесь я для себя. И вот у меня бывает иной раз такое чувство, что мне нужно вот сделать вот этот стоп-машину, потому что, в общем-то, я достаточно активна по жизни, и у меня много на мне э, ну, задач, работы, э, дом, Э, там, внуки, которые не со мной. И когда я все время думаю о предстоящих воежах, потом я значит, из этих воежей от внуков э, приезжаю, я думаю о том, что надо опять работать. Я думаю, я начинаю опять работать, поднимать хозяйство и так далее. И у меня все время вот так вот идет все колесом. И тут вдруг никуда не надо бежать. У вас было такое чувство, девочки? Что вот не надо а полном бежать. полном скаху остановили, да. вот вроде. Да, вот так вот, просто. И э, получилось так, что... Ну, у меня, может быть, еще э, есть какие-то свои. Вот я говорю только значит, сейчас о своем, о женском. Значит, ну вы знаете, кто такие пингвины? А? Это ласточки, которые... А ели после шести весь карантин. Конечно. И вот я не хотела быть пингвином категорически. Поэтому. Но э, я все, все время я занимаюсь, то есть мой распорядок дня э, в такой обычной жизни был такой, что я в 8 утра уже ходила на, причем пешком, я ходила на физкультуру, как я называю, на фиткервис, это есть у нас такое во Львове, занималась э, Фиткервисом шла дальше по жизни, э -э -э, то есть начинала свой день с прогулки Не просто мне надо было сделать 10 тысяч шагов, а тут мне врачи говорят, сиди дома, у тебя 94-летний отец, и ты сама, ну, не совсем здорова. Скажем, мягко говоря, с иммунитетом у тебя не так, чтобы на тебя вот кто-то чихал из прохожих. И для меня это было вот самое большое, наверное, потрясение – как я смогу без вот моих этих упражнений, без вот этого начала дня, как я смогу выжить и не стать вот этим пингвином. Этот образ пингвина, вроде я себя ласточкой не ощущала, но пингвином становиться не хотела. Значит, я, э, Но поскольку я живу с человеком, с которого надо, дай Бог ему здоровье, это мой папа, ему 94, он каждый день занимается зарядкой, невзирая ни на что, он становится утром, он делает зарядку, у него есть тренажер, я никогда за его тренажер не становилась, потому что у меня есть в этом в зале. Я становилась вместе с ним. Действительно, то, что вы говорите, я стала ближе с папой. Он очень рад, что я поддерживаю его вот эту вот физические нагрузки. Он меня учил каким-то упражнениям, я его учила каким-то упражнениям. Настолько это приятно все. Сейчас вот, когда нам уже разрешили выходить из дома, то есть мы сидели на самом деле и онлайн-продукты, все, все по фэн Но поскольку я работала все время из дома как бы, но, то мне было легче с этим перестроиться. Вот. Но э, что еще скажу, что, значит, занялась э, под эту физкультуру, может, это тоже кому-то полезно будет. Вы знаете, можно очень хорошо слушать, э, если вы хотите, английский. То есть у меня есть теперь любимая передача у нас, Discovery Science, которая передает на английском языке, как устроена машина, как шьют тапочки, ну, много-много-много всего. И вот у нас есть час, который мы слушаем, мы делаем эту зарядку и слушаем английский. Кроме того, вы знаете, за что лично вот у меня большая благодарность этому карантину, за то, что он вернул шабаты и еврейские праздники в дом. Каждый из шаббат для меня начинался с того, что я думала о недельной главе, то есть это в такое докарантинное время. И вы знаете, что у нас есть такая молодежная группа, которой я уже с 2005 года, Вот они уже, конечно, взрослые ребята, у кого-то уже есть дети, у кого-то семьи, но мы собираемся, мы собираемся в пятницу. И причем из, скажем, взрослого поколения, это я, но меня это очень радует, потому что мы не растерялись по жизни. И всегда есть недельная глава, всегда есть кидош, всегда есть все, но не дома. Дома у нас в субботу приходит брат, мы отмечаем шабат. И вот тут мы стали с папой отмечать шабаты по правде. Я... С этого момента, как только мы вот, э, ну вот засели в карантин, решила, у меня есть время. Я стала печь халы. Причем нам как-то и синагоги передали. И мне захотелось вот почувствовать. Я давно, ну поскольку я же все время э, здоровым питанием занимаюсь, и вот не хочу есть мучное, не хочу то, не хочу все, то, конечно, я перестала печь. Ну, потому что зачем это надо? Кушать такое а шаббат есть шабат. мне передали из синагоги какую-то халу, и я решила, я забыла, как, как делать вообще это тесто такое, чтобы ну, хала была халой, чтобы оно пахло, ну я не знаю. Пахло шабатом. Пахло шабатом, да. Вот, и тут случилось невероятное. Мы, э, Аня, э, я ее попросила, она должна была за, ну, зайти к нам домой, вот, она спросила, тетя Галя, что-то надо? Я говорю, ой, у дедушки там дрожжи закончились, он хлеб печет. Но дрожжи-то он, дедушка, делал э, все время с этих, э, как их, э, из сухих. А Аня, она, откуда она чуть знает, что она? Она принесла обычный и причем много э, дрожжей э, таких вот. Э, э, живых. И мне так понравилось, что я Практически каждый шаббат, если я не храню их в холодильнике, в морозилку, эти халы, то я практически каждый шаббат делаю халы, и на самом деле, вы знаете, они получаются. То есть это такое счастье, когда ты это делаешь сам, папа делает кедуш, то есть у нас мы, мы, я говорю, зажигаем свечи белая скатерть на кухне, ну, белую скатерть или там еще что-то, ну, по-праздничному. Вот, и э, я на самом деле очень рада, что у нас вот это вот чувство шабата, праздника вернулось из общины в дом. И вот э, однажды ну, вы знаете, что тогда, когда ты делаешь халу, то халу можно делать по-всякому. То есть с отделением халы и печь просто вот халы. Ну, а что для женщины отделение халы? Это большая браха. Это браха не просто, а, ну, как сказать, ты морешься, но ты будешь услышана, если ты это сделаешь вот от сердца, и так, как надо. И, э, ну, конечно, э, сначала я... Э, но для того, чтобы сделать это, это недостаточно только на две халы сделать этот замес. А надо, чтобы по одним традициям, ну, где-то около э, килограмма 700 грамм муки у тебя было, а по каким-то 2 200 то есть большой объем. такой. Объем большой, но вы понимаете, что из двух килограммов муки получается достаточно много, так сказать, хал. И э, я вот решила, что э, хорошо бы это сделать с девушками, а потом куда девать эти халы. Мало того, я думаю, это же им тоже хочется сделать такое чтобы было много хал, чтобы, ну, чтобы испечь, чтобы браху, сделать браху, это отделение. Вот. И э, волонтерский центр наш откликнулся и сказал, что за проблемы? пиките мы разнесем. И вот я, между прочим, думаю, что и Хмельницкий увидел наше такое предложение и в тот же день э, сделали вы мастер-класс, да? Я очень обрадовалась тому, что вот я увидела, что в это же время сделали Хала и вы. И самое интересное, что я попросила у нас, ну, поскольку клуб уже э, состоит, тот, который вот клуб АВИФ, который мы организовывали 26 лет тому назад, и приходили туда активные женщины, ну, а сейчас они уже, в общем-то, есть такого возраста, как я, есть помоложе, но а, есть и женщины, которые уже отметили свое 90-летие. И я попросила волонтеров, чтобы среди всех тех, которые были, понесли этим женщинам, они наши женщины, ну как еврейские женщины хорошие, и сказать, что это вот мы прикликали, а им просто занести в пятницу, вы даже не представляете, какая была радость у этих женщин. Там есть такая у нас... Она замечательно пекла все время, нам приносила леках или еще что-то. Была родным на Зильбергерц, она известный была у нас врач. Но сейчас она уже, э, хоть и у нее э, 90 лет ей, она не очень выходит из дома. Она мне звонит и говорит, Галя, мы едва дождались шабата, эти халы пахли. Эти халы были такими вкусными, что в жизни никогда у меня не получалось. Звонит еще кто-то. То есть, вы знаете, вот это вот настолько, вот когда ты делаешь просто от чистого сердца, и не просто тебя кто-то обязал, а вот идет, это, ну как вот, мне хотелось эту браку сказать. А, мало того, я позвала еще на эту встречу нашу Рэббитсон, и, э, у нее, и ее девочек, и девочки эти тоже, ну, девочки, дочки, они с большой радостью откликнулись на это, потому что я не знаю у нас, э, как, как воспримут, потому что, ну, скажут, ну, вообще, что ты... Я говорю, девочки, ну, научите, там они показывали нам из шести косичек, как плести. Но самое главное, это было не то, а Рэбитсон сказала, откуда вы знаете, у моей дочки, у младшей, Завтра день рождения. Вы сделали мне большой подарок, что вот, э, ну, сделали вот такую вот эту встречу. Такое благое дело. Да, да, да. не то, что благое дело, а вот Нет, ее это позвали. Очень важно. Это ее важно. позвали просто. А мне было, ну как, но ну, я так захотела, все. Галочка, спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, я очень хочу, чтобы вот чем мы делились сегодня, оно было не только для того, чтобы мы вот, ну, просто друг друга услышали и подумали, какие мы молодцы, но для того, чтобы мы и переняли в каком-то мере вот этот вот опыт, какие-то вот эти позитивные вещи. Вот то, что Галя сказала, что э, вот это тиражировалось каким-то образом, да, что вот Мельницкий сделал это. Поэтому вот каждый сегодняшний и, рассказ... Они сделали другое по-своему. Ну, понятно, и, да. И сделали... и очень очень классный, хочется, чтобы да. каждый вот сегодняшний рассказ... Он э, способствовал тому, чтобы мы самое позитивное использовали. Девочки, у нас э, не смогла Рита Шупник э, войти в Zoom. Вот такая вот техническая накладка. Я сейчас попробую набрать ее по телефону, и мы послушаем, что Рита нам расскажет о том, что произошло с ней. Какие произошли с ней личные изменения и изменения вот в таком вот общественном плане. Сейчас попробуем сделать вот такую конференцию. Алло, Риточка, мы здесь сейчас все ждем твоего рассказа о том, что произошло с тобой в личном и общественном плане. Здесь вот девочки из разных-разных регионов Украины. Дорогие девочки, дорогие мои подруги. Я так рада, что могу с вами пообщаться хотя бы по телефону. А вообще, очень соскучилась за вами всеми, за нашими семинарами за нашим живым общением, за нашими улыбками, ну и просто за объятиями при встрече и при расставании. Ну, вы знаете, живу все время надеждой, что это доброе время скоро придет, и мы встретимся. Да, и Бог, вот, можно и в Камне с Падольском, я буду с удовольствием вас ждать. Спасибо. Что у, нас, что у нас происходит, конечно, в начале... Карантина все было для нас очень сложно. Сейчас мы потихонечку каждой жизненной ситуации, к сожалению, можешь приспособиться и привыкнуть и как-то найти в нем что-то хорошее и что-то плохое. Что для себя я хорошего взяла, допустим, из карантина? Вот я вам сейчас скажу. Во-первых, я стала очень много читать. Во-вторых, я обучаюсь в женском калере, пишу контрольные, честное слово, не подвожу, э -э, бину, потому что все-таки как бы старт я получила хороший в проекте кэшер. Мы пошли очень многие наши женщины проекта пешек, которые тоже обучаются. И мы в онлайн-режиме обговариваем очень многие вопросы, которые нам приходится изучать. Мы получаем очень много хорошей литературы, и это нас держит. Чем еще я занимаюсь? Ну, конечно, мои сыновья, мои внуки, но я очень давно со дня смерти своей мамы перестала играть на, пи на пианино. Вот теперь потихонечку я возвращаюсь к этому, потому что, да, возвращаюсь к этому, пою я ужасно, но когда никого нет, я вам скажу честно, я даже пою. Ну, а что же делает наша группа? Она не распалась, слава Богу, что изменилось в ее работе. Я думаю, что изменилось то же самое, девочки, что изменилось у вас. Мы стали работать в онлайн-режиме, мы общаемся, мы созваниваемся, мы обговариваем праздники еврейского календаря и проводим их. Ну, малыми такими группами, по два человека, либо семье. Но для этого мы очень много говорим, изучаем, подсказываем литературу друг другу, говорим о э, кухне, которая должна быть на столах, у нас, какие блюда должны быть у нас на столах. И это тоже нам как бы дает какую-то... Но заряд того, что мы вместе, не только в семье, не только со своими родными, но и со своими подругами мы тоже вместе. Мы делимся своими новостями, мы выслушиваем проблемы друг друга. Поверьте, что их у людей очень много, этих проблем. Есть и радостные какие-то моменты. Вот э, у моей Виточки, веке, ну, как бы руководитель молодежной, группы родился мальчик, ему уже полтора года, я у него бабушка рита, это меня очень радует. сложности увидеть с работой ее мужа. Мы тоже стараемся как-то ей помогать в этом. Но как-то потихонечку, я не говорю, что мы выживаем. Мы просто потихонечку живем. Потому что выживаем, это неплохо, не хорошее слово, как бы для меня. это это точно. Мы помогаем друг другу не только советом, не только хорошим словом. Мы еще как-то стараемся подбодрить друг друга и помочь отец другому заработать какие-то денежки, если это получается. Ну, даже Вита Дрекер, мои подсказали, что, может быть, она где-то будет шить маски, в тот момент, когда их было очень тяжело купить, и она это подхватила, и, ну, и что они, как сможем, на этом заработали. И каждый раз мы об этом говорим и говорим. А теперь мы ищем всякие формы работы для того, чтобы удержать наших детей и внуков в каникулярное время. А поэтому проводим очень много каких-то конкурсов. Лучший рисунок, лучшая работа э, ребенка, какая-то идея. А для пожилых людей даже конкурс на лучший анекдот. И если он хороший, они обзванивают друг друга, рассказывают этот анекдот друг другу. И иногда бывает, что потом он просто возвращается к самым, к самым первым своим истокам. Видоизмененный немножко. Это, это здорово. Мы буквально недавно, 26 июня, мы провели такой большой шаба. Я этим очень горжусь. Почему большой? Потому что мы его все равно не собирали в помещении, потому что мы вместе не сидели за столом. Но мы все поработали для того, чтобы этот шаба был просто классный. Наши женщины проекты Кроша сделали очень красивые объемные открытки. И обязательно вышли на Марину, и Марина вам перешлет, вы посмотрите, насколько они креативны. Насылай, мы сделаем пост в Фейсбуке, Фейсбуке. все увидят. Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Я пришлю обязательно. рок нашего проекта, прям удивительные открытки, уникальные, знаете, вот именно ручная работа, классные. В эти открытки мы придумали вклеить песню, называется "Шалом, шалом". Я ее тоже вам пришлю. Она классная со словами. И каждый, кто получил эту открытку, обязан выучить слова этой песни, для того, чтобы когда мы соберемся на большой шаббат, уже все вместе, не в онлайн режиме, чтобы мы вместе спели. Это такое задание им было на шаббат. Но самое главное, что мы не сделали только открытками. Мы готовили блюда еврейской кухни. Фаршированная рыба, и латкис, и, латки, и какие-то пирожки. И вы знаете, сколько женщин про это кэшер, Кликнулись к нам, и если это будет интересно, я прямо спрошу, чтобы поздравили, сколько угощений не шли к нам наши волонтеры, женщины, все то, что они приготовили. И мы разнесли по домам всем, которые, к сожалению, не могут себе это позволить, или по материальным вопросам, или, по, или физически, или по одиночеству. Но каждого обошли такой открыткой, с песней, с таким угощением. И спекли... Халы прямо у нас в Хресаде, ну честно скажу, что это была я, я пришла на 7 утра на работу, замесила тесто, делила тесто, сказала молитву и испекла халы, которые я раздала всем у которых я знала, что в семье будут действительно встречаться дети, бабушки, дедушки, мама, папа и встречать Шабат в своей семье. Вот такой вот да. шаббат, который поучаствовало практически очень много женщин и вообще очень много членов еврейской общины и до сих пор как-то они вспоминают и рассказывают мне многие, что мы учим слова песни, мы надеемся, что это так и будет. Вы знаете, женщины, можно было бы говорить, девчонки, очень много. Мы нацелили наших женщины, членов общины, что гулять в одиночестве не так плохо, что город у нас очень красивый, что очень хорошая э, природа, что очень красивые места у нас в городе. Вы знаете, на эту программу подтяли очень ноги. Они гуляют и делают. Ой, мы сегодня были на аллее Ой, мы подходили, хотя закрытые достопримечательности, но все равно мы подходили к тому. Э, дерево, а мы были на той лавочке сидели, а там мы увидели тех, то, то есть как бы все равно это приятно. Очень многие в рамках программы здоровья проекта Кеша занимаются скандинавской ходьбой. Во-первых, Кеша спасибо нам немножко помог в том, чтобы купить эти палки, а многие женщины, увидев, кто ходит не меняется, а кто, кто пожелал, еще некоторые даже себе прикупили. И теперь каждый, ну по одному, а то по двое, гулять с этими палками, заниматься сходиновской ходьбой. Это тоже классно, потому что это, ну, это здоровье, это какая-то занятость, это какая-то цель, и это цель выйти из замкнутого пространства квартиры своей для того, чтобы не только пойти в аптеку или в магазин, а потом сидеть на диване и смотреть телевизор, а для того, чтобы все-таки погулять. Спасибо большое. Риточка, у нас был очень хороший разговор, вот я просто хочу сказать, что все, о чем говорили другие вот наши девочки, участницы, ты потом можешь записи посмотреть, послушать, и, может быть, твои женщины тоже захотят послушать, услышать рассказ о них, о том, как вы проводите это время. Давай, дорогая вас, девчонки, До встречи. Рада была с вами побеседовать, хотя бы в таком формате. Да, надеюсь, что это ненадолго. Мы я тоже надеемся. Жив. Здоровья и большое. Спасибо вам. Спасибо. спасибо. Привет, Кайне Сводольскому. Спасибо, спасибо, дорогая. Да, и потом пришлем ссылочку на запись. Всего доброго, Риточ. Я доставляю слово Танечке Вайталюк. Пусть она расскажет о том, какие личные перемены произошли с ней собственно говоря, вы только что услышали про скандинавскую ходьбу да, почему, для меня это порадовало, оказывается, не только я одна начала этим заниматься на самом деле я для себя это открыла, потому что у меня было такое немножечко отношение к этому виду спорта ну, я еще молодая, да, мне еще как бы ну, что значит ходить я там фитнес, то, все. ну, на самом деле, когда я попробовала в парке пройтись этими, с, с этими палками, насколько была э, просто бесподобная э, энергия. Во-первых, нахождение в парке, в дыхании воздуха, ароматов, цветов, сейчас цветет липа, это просто э, невероятно с утра, когда еще только солнце, только в 7 утра, такое, знаете, еще ласковое. Это, это не передать ничем. И в то же время это бесподобная тренировка для всего организма. Та же спина, те же суставчики, это все очень идет такое на большую пользу. И в конце тренировочки дыхательная гимнастика бутепрек, с Этим я заканчиваю свое утро. И хочу передать слово моей дорогой, любимой бывшей коллеге и подруге настоящей Азаре Медведев, город Черкасы. Дарочка, пожалуйста, расскажи нам. Здравствуйте, девочки вот я настолько рада вас всех видеть, я сижу, вы если видите, у меня просто улыбка не сходит в моего лица. Как у меня. Потому что вот смотришь и видишь, вот я смотрю Лариса Клиненко, ну в общем девчонки, которых я не видела сто лет. Я очень благодарна вот Свете Захариной, что тут есть Черкас, Ирочка, тут Олексенко есть, та девочка, которая из моей группы, и она настолько вот как бы прониклась тем, что я делаю, она везде, где вот я бываю, она везде мне помогает. Вот она сейчас зашла. И я даже не знаю, столько всего уже проговорено того, что мы делаем. И по мере того, как Ира меня знает, у меня бывает в последний момент какое-то озарение, и я то, что готовила, я уже не говорю, а вот то, что мне идет, я говорю. Я вам хочу рассказать о том, что у нас в городе очень интересная ситуация. У нас две группы проекта Кэшер. Одна группа — это Центр который у нас городской центр Кэшер, Света Захарина им руководит. А вторая, это женская группа, она такая закрытая, потому что это группа, которая много лет творчески занимается профессионально вокалом. Это коллектив вокальный. И вот в этом году мы успели до карантина отпраздновать свое 20-летие. Это было 9 марта, это было на Пурим, с 10 марта запретили все эти наши встречи, и вот встал вопрос, что нам делать, творческий коллектив, как заниматься. Вот я смотрю, Марина, они там онлайн занимаются, мы перешли в формат онлайн, и меня начала колбасить, и я начала думать, что сделать для девочек, чтобы этот коллектив... Остался. Тем более, что онлайн дает возможность людям, которые уже ушли из коллектива, уехали, сделали алию, переехали в другие города, в другие страны, вернуться. Получилось, что когда мы начали заниматься онлайн, вернулись люди, вернулись мои певицы. Две там такие замечательные девчонки уехали в Израиль, та уехала в Германию, та уехала в другой город. И я придумала, вот сейчас как раз говорила Рита Шопник, я придумала проект, он называется «Шалом, мой друг, шалом». Что это был за проект? Мы, эта песня, она у нас визитной карточкой была все 20 лет. Мы с нее начинали наши концерты. Концерты, мы проехали с концертами по многим городам, были и в Киеве, и в Черни... В общем, многие-многие города, в том числе и у Риты Шопник тоже мы были в городе. Мы реш... я решила так, каждая дома, представьте себе, девочки, не вокалисты, ну, обыкновенные девчонки, такие, как ходят вот в наши группы, да, могу петь, не могу петь, пою, люблю петь. Должна была каждая стать и на камеру спеть полностью песню со словами. Вы представляете, люди переписывали по 5-6 раз, у некоторых получалось, у некоторых нет. У того голос слышен, у того музыка кричит. И это все нужно было как-то собрать и сделать из этого такой клип. И вот Ира Олексенко, дай ей Бог здоровья, она взяла на себя вот эту миссию, потому что я придумала, да, у меня раньше так с Ниной Клоссман было, я придумала, на реализует, но, к сожалению, я придумала, а кто будет это все делать? В общем, девочки, мы весь июнь, полностью занимались этим проектом. И вот мы его закончили. Он у нас получился в двух э, таких вариантах. Первый вариант, я вам хочу сейчас продемонстрировать его, э, буквально кусочек. Каждая из нас поет, но под нами подложен наш же собственный плюс, для того, чтобы выровнять голоса и тому подобное. А второй вариант это просто наши голоса один за другим идут кто громче кто тише у меня есть кстати страничка в фейсбуке она так и называется вокальная я сейчас ее назвала музыкальная студия Нешама. если хотите можете зайти я туда выкладываю все наши выступления когда я готовилась вам тут что-то рассказывать, я хотела говорить о красоте, о том, что я вижу, как я хожу, что я делаю, но я вижу, что мы здесь все единомышленники, мы все ищем в жизни радость. Мало того, мы не можем сами радоваться. Мы же должны ее еще и с людьми поделись. Да? поделись конфеткой своей и она не раз к тебе вернется вот и о здоровом образе жизни я вам хотела говорить но сейчас я думаю что вам будет интересно так как мы уже очень много разговариваем, немножечко посмотреть видео. Хотите вы или нет? Если нет... Конечно, то... хотим. А у тебя да. это получится? А, а ты сможешь попробуйте. сделать демонстрацию да? экрана? Попробуй. Да. Нет, демонстрацию экрана я умею да. делать, А звук, ты знаешь, что там нужно поставить? Галочку, чтобы нам было слышно. Ну, вот это вот я не знаю. Конечно. Вам слышно? Да. да. да. Я нас встречу, просто улыбнусь, И словами сердца твоего образу, Вашего счастья и удачи. Мы спасибо, на... спасибо, Азарушка, мы спасибо. Разделила. И хочу еще в конце выступления, я понимаю, что мы уже тут много разговаривали, сказать о том, что у нас тоже есть группа, она совсем небольшая, мы ее назвали «Стройняшки». Вот Ирочка тоже моя, вот Ира, помаши ручкой, тебя здесь не знают. Вот эта девочка из моей группы. На, вот. и... Ирочка. Да, мы в Очень этой группе делимся своими достижениями за этот карантин. Я очень довольна собой, потому что э, я нашла, вот про, просто вот э, кто-то тут говорил, что утром на фиткёрс, потом там на йогу, есть, и все это пропало. И что делать? Куда идти? Лежать на диване, что ли? И вот я нашла возможность, как это все реализовать, как утром выходить гулять. Эти самые скандинавские палки, они у меня давным-давно заброшены стояли в уголочке, вот, и у нас, тем более, в Черкасах, сейчас такая красота, я вам, правда, тут приготовила и фотографии показать, потому что я понимаю, что когда люди долго разговаривают, они устают от того, что они сидят, я не знаю, как вы, но у меня лично уже палит пупа, как вы сидите целый день за компьютерами, я вот не понимаю. Да, Полностью да, с тобой да. согласна? А Азарушка, дело в том, что мы тоже подготовились, мы видим, что ты выкладываешь в Facebook, и мы подготовили твой клип, он у нас уже готов. Да. Да. Поэтому я думаю, что вот на такой вот ноте мы и закончим наш разговор сегодня вот этим пожеланием красоты, которые есть вокруг нас. Сейчас секундочку да. я его раскрою. Угу. Я его закрыла, прошу прощения. А, это это и очень, очень приятно, что была эта песня. Мы подготовили а, другую песню для финала, но это было просто органично, неимоверно, неимоверно приятно. Где-то интуитивно, я чувствую. Абсолютно. Не Нет, это просто благодаря копилке проекта Кеша. Как хочется, чтобы она была. А что такое? Не идет? Я тебе говорю, что вот оно... Вернулась нас, вот это вот настоящее. У меня тоже этот есть. Это последний сегодняшний. Да? Видно? А, да, видно? Доброе Слышно? утро, дорогие мои! Слышно? Друзья, да, да. посмотрите, в каком благодатном месте я начинаю свое каждое утро этого лета. Необыкновенная красота. Тишина сегодня. Птицы поют. И самое главное, что вся эта красота находится в 15 минут ходьбы от моего дома. Вот здесь рядом лесочек, долина роз. Я чуть-чуть прошла дальше, потому что, несмотря на то, что раннее утро, сейчас только пол восьмого, занимаются люди. И все уже самые лучшие места, полянки заняты. Представляете, у нас... Люди ценят место, где они живут. Вот как у нас красиво, как у нас здорово здесь. Сейчас я уже сделала зарядку, вон плавают рыбки в воде и просто манят меня заходить в воду, вода теплая, чистая, чистейшая. Кто-то говорил, что у нас цветет Днепр может где-то и цветет, но не там где я купаюсь. Всем хорошего дня, замечательного утра и хорошего настроения! Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо за этот клуб путешествий. Спасибо. Это прозвучало на словах рекламы, чтобы мы там на опять провели какой-то снег. Да, да, приезжайте. Вы знаете, мы не будем рассматривать старые фотографии. То есть мы будем рассматривать фотографии путешествий, но мы не будем на этом зацикливаться. В каждом городе, где мы живем, Оказывается, столько интересных, красивых, замечательных мест, мимо которых мы пробегали, а теперь можем проходить и наслаждаться ими. Я благодарю нас всех за то, что мы сегодня провели вот эти вот час 24 минуты вместе, и я абсолютно уверена, что у нас впереди еще очень много хорошего, позитивного и интересного. И вот все какие-то инновации, о которых мы сегодня узнали, мы будем применять и к себе тоже, и делиться своими радостями, своими успехами, своими сложностями для того, чтобы вместе их преодолевать. Вас очень люблю. Желаю вам здоровья. Да. Спасибо. Приобретайте спасибо. новые, хорошие привычки и будете нам всем рассказывать. Мы будем меняться, будем обмениваться и будем... начиная из себя менять этот мир к лучшему. Всем огромного спасибо. Огромное спасибо. здоровья, А самое главное, здоровье. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч. В следующий спасибо. раз мы с вами встретимся. Спасибо. Жена, Спасибо, обнимаем. Всего доброго, всем здоровья, хорошего дня. Пока-пока.